Как студенты КФУ оказались в армии и с какими испытаниями им пришлось столкнуться? А, мне очень нравится, я с детства, потому что у нас а, более ну, поколений, семья, всех ну, как все в церкви, в семья. Какие тайны хранит обсерватория Казанского университета? Эксклюзивный пресс-тур. Червячные пары шасселенки – это э, часть часового механизма. Включили его, телескоп приводится в движение. И идёт неотребление наблюдения. Вакцинироваться от ковид или нет, мнение экспертов. Вакцина – это не новость какая-то, это известный способ профилактики. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Илья Андреев. Сегодня, 2 апреля 2010 года, Казанскому университету был присвоен статус федерального в настоящее время в России только 10 федеральных университетов. Студенты Казанского университета провели один день в армии. Наш корреспондент побывал на торжественной церемонии открытия этой военно-спортивной игры, которая состоялась в Республиканском центре ⁇ Патриот ⁇ Подробности в сюжете. Казанский университет совместно с Республиканским центром «Патриот» приняли на себя организацию и проведение ежегодной военно-спортивной игры «Один день в армии». В соревнованиях приняли участие студенты высших образовательных учреждений со всего Поволжья. Данное мероприятие стало уникальной возможностью презентовать свои навыки и умения в нормативах военно-спортивной подготовки. Именно военно-патриотическое мероприятие «Один день в армии» позволяет фактически нашим обучающимся почувствовать себя причастным к Большому, может быть, делу служению отечества и, во-первых, дисциплинирует, позволяет ребятам понять все-таки, что такое военная служба. И, может быть, многие, кто обучается на разных разных на наших направлениях большого университета, со временем, может быть, выберут и на военную службу. По словам участников мероприятия, помогает начать свой профессиональный путь по выбранной специальности. Один день в армии необходимый проект для формирования у молодого поколения чувства патриотизма, уважения к своей стране и готовности служения отечеству я вообще сюда пришел за спортивными результатами потому что я в школе участвовал в подобного рода соревнованиях военно-патриотических и спортивных и как раз таки выдалась возможность такой грандиозный проект и, и участвовать как раз таки еще в этом городе и живу в, в Казани и потом формат соревнований мне очень нравится, увлекаюсь с детства, потому что у нас более ну, пяти поколений, семья, ну, все офицеры в семье, начиная с 19 века. Впереди участников ожидают экскурсия показания, военно-тактическая игра, лекция «Основа оказания первой медицинской помощи» и многое другое. Надежда Степанова, Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову и университету было предложено войти в состав Организационного комитета международного конкурса имени академика Людмилы Вербицкой. Об этом сегодня говорили на очередном рабочем совещании с руководящим составом вуза. Сам же конкурс призван поддерживать научный потенциал и творческие способности молодых ученых.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 Сейчас мы находимся на территории астрономической обсерватории имени Энгельгарда, которая была открыта в 1901 году. Именно Василий Энгельгард когда-то передал все свое астрономическое оборудование Казанскому императорскому университету. Это невероятно историческое место, и сейчас мы посмотрим, что находится за дверями обсерватории. В музее и обсерватории можно познакомиться с историей развития Казанской астрономической школы с начала 19 века и до наших дней. Также можно увидеть уникальные старинные и современные телескопы и многое другое. Например, этот телескоп предназначен для получения точнейших координатов объектов небесной сферы. Появился объект, попал точно в перекрестие, нажимает на кнопку, фотографируются круги. Отдельные стенды в обсерватории посвящены нашим космонавтам. Напомним, что 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня запуска первого человека в космическое пространство Юрия Гагарина. Далее в планетарии Казанского университета Дмитрий Таюрский, проректор по образовательной деятельности, подчеркнул, что об этом сегодня нужно широко говорить, поскольку молодое поколение не всегда правильно понимает и воспринимает те успехи, которые были сделаны в советское время. Естественно, что Такое событие большое не могло быть без коллективного труда большой группы ученых, инженеров. И немаловажную роль в осуществлении этого полета сыграла... Технологии, которые хорошо вам всем известны, это технология радио. 7 мая на территории астрономической обсерватории будет проведена серия мероприятий, посвященных как раз Дню радио, сказал Дмитрий Таюрский. Также стоит отметить, что на данный момент обсерватория имени Энгельгарта включена в так называемый список ожиданий центров Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Работа обсерватории по включению его в список ЮНЕСКО была начата еще в 2005 году. То есть у нас и буферные зоны нормальные здесь, и, в общем-то, уже сами здания являются переведенными в такую полу-юнессовскую систему, как вы сами сейчас наблюдали. Конечно, нам надо модифицировать еще многое, но тем не менее, тоже музейного такого плана все объекты. Исторические телескопы стоят. На следующий год в обсерватории планируется большое заседание группы ЮНЕСКО. Возможно, именно на этом заседании и решится вопрос о включении астрономической обсерватории в список всемирного наследия. В совершение пресс-тура в Планетарии гостям провели астрономическую лекцию в Звездном зале и показали полнокопольный фильм. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!